Бэйби, бэйби, бэйби, бэмс. Ушо, именильник. Поздравляем тебя. Спасибо. Все, теперь ты стал старый тоже. Не, мне же не 21. Пошел нахер, <сёк> козел. Старпёр ты малолетний, вот кто ты. Старпёр малолетний, это как? <сёк> это ты. <сёк> Блять, мартышка, баный рот. Я тебе только сказал про нее. Блатным солнце ночью светит. Ты, ты просто не видел меня еще сейчас. Смотри. Да, забей. Все нормально. Чш, не пали. Я не в очках. Я просто... В очке. Я... Мне очко. Ты запуталась, куда лететь? Блин, Антон, такого <свят> <свят> <свят> <свят> где ты? ой, ебать, ну я первый на кинотеатр, короче, они... Ага, тут еще аптечка есть, заебись. За... Аля. За... Аля. заебал Там... свои золотые, блять, пушки оставлять. В натуре. Не твое, вот ты им бесишься. Что, разъебем тут всю местность? Да, поднять, подсковать ты, ты, ты чё сука, ты чё это творишь? Остригаются, аккуратно. Где? Где-то. Так, окей, одного ёбнули. Во Еще где-то. А вот это где? А, вот там. Хорошо. Абус, бусы же, блядь. Ох ты, сука, Тут двое. Вот здесь, вот один, и вот тут второй. Я их вообще, не заметил. Я тут поползу в сараечек, наверное, подыхать потихоньку. Зона. А, все вы, все Ч-то мы, ребят, тут заигрались. Пиз... ух ты, он, сука, чуть меня не попал. Мне тоже. Бегите туда. Да, Блять, Google, ты долбоб. <святых> Надо просто валить. А куда ты бежишь? Там же. Ты. Блять, ты... я дебил да, нахуй. <святых> сука. Антон. Чего? Антон! Живи! Макс, лечись. Лечусь. И бежит. Нет, я лечусь. Остановись. А мне нечего. Да я тебе аптечку. А, ты не успеешь уже. Не я поэтому бегу за Максом, что ты, если че, он меня поднял и даню. Если че он меня поднял, он даю. Сичок меня поднял даю. Если че он меня поднял, он дарю. Да похер, погнали, короче. Есть что, что ты выживешь, интересно. Да все, это где-то. Да, это ГГВП, блять. Нет, это не ГГВП, какой же я дебил. Что ты делаешь? <свист> а, он хилится? А, я, я сдох. Ладно. Дебил, прыгнешь, может быть? <свист> <свист> да, выйди <свист> с другой стороны, придурок. А все, ты а без обья... шансов. Ладно, чисто по фану и по полу. Вон там, чувак, без стрельбы. Да, нет, у него еще есть шансы. <свист> Нахер снайпуть, чувак. Е, красавчик, Блять, осталось буквально 6 человек, чувак. там жизнь, еще ты. чувак. Еб, ты ебать О, мощь, короче. а вон еще двое. А мы все, минус, короче, ребят. Нет. Да, да, да, да, посмотри, у нас хп осталось, куда? Один против четверых, ну смеешься? Я тебя верила. о молодец. Даже я в тебя не верил. Он сам в себя не верил, о чем вы вообще? Ч куда? Давайте на аку. Да, давайте. На аку. Как ты сам прыгать в Макси? Нас Е! Аня, блять твою, ты что творишь, что ты там делаешь? Я упала. Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. Привет. баный в рот я обосрался. Погнали. А все-ли? Не, не погнали. Ты куда ты? Аня, что это? Красавчик, блин. Давай. Все, валим. Догонил, гаём. Догонил, догонил. Шо, пасучай, ёпта? Нет, там была тема. Да похер. Послушай, ёпта. Не, я пиццу люблю. А ты я от него ты ч, блин, охренел? Да тихо-то, я присовываю ему. Я сейчас тебе сказала. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется вернуться. Городок. Опа, я чувачка вижу. А, нет, не вижу. Показалось. Вижу. Не вижу. Ты видишь? Нет. Ты видишь, Мне что показалось? я тебя видишь, не вижу. Показалось. Да. Че, серьезно? Да. Пососи бибу. Он пососал Бибу. Не переживай. Вон там он. А да он. кого-то убил. Ура! Тупо дебик, блин. Аня, что ты стоишь? А не могу бежать. В смысле? Тоха, ты тоже? Нет, я сообщение пишу. А. А, там Аня подыхает, ну да ладно. Ой, зона. Макс, беги. Да блять. Да не, нормально. Mm. Ну типа можно бежать, не париться. Ну там я видел, короче, лучше это, ну да ладно. То где шмаляет? Ладно, не строится. Сука. е, -е, -е. Опа, еще один. сука? ебаш Е, убил убил красавчик у него миниган золотой опа а это хорошо сейчас затащим осталось то всего Один. где вон он походу Харо... Клево! <связывая> Ой, такие <спасибо>, молодцы! молодежь! <связывая> Еба! знаешь, что скажу? Чё? Я заснял, я заснял. <связывая> Нам потребовалось 47 секунд, секунд, блядь, минут на то, чтобы это сделать. ВАК-машина! Да ты умрешь, нет, умер. Знаешь, как это смешно выглядело, когда я подхожу, и они просто ря друг рядом с другом стоят и ничего не делают? Что за прикол, блядь? О, телевизор. Ну все, ребят, я дрочить. <ролос> ебать. Там чувак, кстати. Блять, <ролос> где? Вон он. Прям реально, блять. А. Мы, блядь, такие тут, значит, веселимся, угораем. А он такой думал, ну все, вам пизда, ребятки. А на самом деле... Пошел нахер козел. Кого вы там шмаляете? Я не знаю, он тут угорает. О, 50 уровень, еее! Ура! Мини-юбилейчик. Да, блядь. Ладно, допустим. Тут угорает 58. ебнулся, что ли? Ага, угу. хотел сломать перила, а в итоге сломал себе жизнь. Сюда пошла, чтобы спрятаться. Взяли все сломали. Вот я поэтому от носу убегаю, -то портить. Ток, давай Зай. пошли дальше все портить. Пряталась. Теперь первый, все сломали. Заебали, там нужен тимплей, блин кстати аккуратно отсюда могут сейчас челики с туалета. А в чем проблема? Берешь такой, короче, и ломаешь туалет. И все. Че? Молодец! Ебой. у у золотые пистюлетики там. Тогда. А как он слить? Ну, возьму золотые пистолетики, раз уж на то пошло. Пикет. Наверное, он хотел построить дом, но мы такие пришли и помешали им. Только будет 150-150. три сотни. А ты сильнее подворотни. Что ты делаешь? Тут дебилы. Я и посмотрел, и начал шмалять. Я вообще не понял, что это блять, я слышу выстрелы. Я слышу шаги вообще вокруг, я бегаю ищу где Я слышу выстрелы. Я такой смотрю на него, он начинает на меня идти, я ему просто в бошку шмаляю. Там еще один бежит, вот там. Один есть. Вот два плывут Второй тоже есть. Да блять! <свист> <свист> Нормально. Тупо Чисто. тащим, тупо только так. Я А мне кажется, я знаю, где он. Он вот, вот, вот, вот там, да. Вот там. Он меня не видит, он меня не видит, он меня не видит. Вы его убили я, уже? Я просто его. <свист> Миника. Так тихо. Очень, Ой, как... Опять Сука. Так. Заебали? Блин! Ебану Откуда? Себе. Вон он, вон он, вон он! Стой! Метку поставь-ка! Вон, стой! Был! Не пальтесь! Отлично! Блин, тогда без утков. Че? Это как? Они в зоне сдохли. Их двое было, они в зоне сдохли. Два тупо один подряд. Охуенно! Тупо абисдохуительно. О, О, да, мы здесь можем тупо сидеть все время и не париться. Только надо О. это делать максимально аккуратно. Пойду-ка на кинотеатр, залезу, буду палить ситуацию оттуда. Так у тебя же нету у этой. Ого. Да, тут... да зато здесь О. пара чувачков сидят, ребят. Не зря я сюда пошел, прямо у входа в кинотеатр. Попытайся как-то оттуда. А я это все уже труп. Да. они палят где вы? Блять. Аня, вся надежда на тебя. Ага, я со своим телефоном. Да, да. именно. Ну, э, мы, собственно, спорались. Мы, собственно, пытались.